Фонарь бомба. Всем привет! Это канал Пожарный Порох. Приехал ко мне фонарь от компании Силы света МЧС ЛА А2М. Хотел немного рассказать о компании с продукцией фирмы знаком уже дов довольно давно. Где-то около трех лет назад мы заказывали почти всем караулам фонари LS r 2 которые мы закрепили на каске. Очень радует меня и парней с моего караула данные фонари. Так, ну вот давайте откроем посылку и посмотрим, что там пришло. Я, конечно же, не удержался, и когда он пришел, открыл и посмотрел, поигрался с детьми, наверное, вы это могли видеть в моем инстаграме. Кстати, в нем очень много бывает интересного. Если что, подписывайтесь. Но для вас решил снять, в каком комплекте и как он приехал ко мне. Да, и в общем, решил сделать видео из нескольких частей. Сейчас это будет распаковка и первое впечатление от фонаря. Обязательно досниму, как он себя покажет в бою. И все, и все смонтирую это в один ролик. Фонарь приехал с деком. Коробка фонаря запечатана э, в прикольный материал, пупырку. Вот после пупырки появляется уже непосредственно коробка. Коробка на магнитиках. Прям очень прикольная вещь. Можно будет потом все убрать внутренности и пользоваться для хранения каких-то мелочей. Сразу же хочу сказать, это полный комплект фонаря. На сайте можно скомплектовать его так, как будет вам удобно. Так, давайте посмотрим. Внутри у нас есть два хлястика и паспорт изделия с подробными характеристиками. У нас здесь есть адаптер для автомобильной зарядки. Адаптеры для различных видов батареек. Два адаптера для батареек типа 3А. И два адаптера под батарейки 18650. В самом фонаре установлены батарейки 26650. Дополнительные уплотнительные резиночки для отсека с батарейками. Так, адаптер питания. Вот тут вообще боль. Адаптер питания 5 Вт 1 Ампер. Я себе вообще не представляю, как можно этим адаптером зарядить две батарейки. Еще есть два шнура магнитных. Получается один для автомобильной зарядки. Для вот этой. Второй для адаптера питания. Оба магнитных шнура имеют индикаторы. Также в этом комплекте лежал ретрактор. Довольно интересная вещь. Посмотрим, как она себя покажет. Будет ли с ней удобно. Я, конечно, не очень уверен. Ну и, конечно же, сам фонарь. Кому будет интересно, я в описании оставлю ссылку на сайт Силу Света МЧС. Там можно будет посмотреть все его характеристики. Конкретно на эту модель LSA2M. Фонарь очень увесистый, почти килограмм. С данными аккумуляторами. Фонарь оснащен карабином. И вот такой вот прищепкой. Довольно жесткой. Как бы я пока планирую на, именно на него крепить. А, есть две кнопки. Одна получается включая центральный свет. Вторая для подсветки рабочей зоны. Довольно приятные на ощупь. Каждая кнопка имеет по три режима. На мой взгляд, это ни к чему. Фон... Тот фонарь, который у меня уже есть от этой фирмы, LSTR2, имеет два режима. Это довольно удобно, когда ты можешь светить максимально и экономический режим. А здесь получается лишний один режим. Переключение режимов происходит путем долгого зажатия кнопки. Вот самый слабый получается. Это вот максимальная опять. Также и с боковым. Одновременно можно и рабочую, и центральную зону включить. Эта версия имеет магнитную зарядку. Снизу имеется силиконовая вставка. И также есть светоотражающие элементы. Снизу. Отсеки для батарей. Давайте посмотрим, как там все устроено. <как> вот. вот такие вот большие батареи. 26 650. Без батареи он в принципе довольно легкий. Буквально, наверное, грамм 400. Вот эти резиночки есть дополнительные в комплекте. Для того, чтобы влага внутрь не попадала. Давайте посмотрим, как он крепится на боевке. Фонарь решил закрепить таким образом. Попробую сейчас так походить, чтобы был и ретрактор, и получается, сам фонарь закреплен через прищепку, а здесь через липучки. Посмотрим, как будет удобно. Может, потом и ретрактор и уберу, но пока посмотрим, так похожу. Итак, подведем итог. Спустя два месяца пользования данным фонарем. Фонарь бомба. Это самое главное, что я могу сказать. А теперь давайте по порядку. В первую очередь я хочу сказать про компанию, производителя данного фонаря. Это Сила Света МЧС. Они огромные молодцы как в производстве, так и в отношении к потребителям. Шли на контакт, и мы на протяжении двух месяцев общались, и я рассказывал, как я доволен этим фонарем. А также поделился всеми наблюдениями, по части, что можно исправить и как лучше сделать данный фонарь. Эти два месяца я несколько раз сдавал шанс магнитной зарядки. Нужно сказать, что она оправдала себя только в одном случае. Когда срабатывала тревога, я спокойно брал его и бежал. Это очень удобно. Но вот зарядить батареи 26650, которые установлены в моем фонаре, полностью им не удалось ни разу. Поэтому я заряжаю батареи через зарядник, доставая их из отсеков. Давайте для простоты разделим... Два диода на центральный и подсветка рабочей зоны. У каждого из них есть три режима. И это однозначно незачем. Чаще всего, когда тебе нужен центральный свет, то он должен гореть всегда на полную мощность. Ты, ты не будешь им пользоваться, чтобы просто что-то подсветить. Поэтому я считаю, три режима однозначно лишнее. Что касается светодиода для рабочей зоны, из трех хорошо бы сделать два. Режима, максимальный и средний. Момент, который мне очень не понравился, это то, что при минус 25 фонарь сам переключает режимы на более слабый. Даже если ты принудительно включаешь самый максимальный. Отдельно хочу немного добавить про ретрактор. Я не думал, что он мне будет удобен. На моей боевке два хлястика и один зацеп. Ретрактор крепится за верхний хлястик, а за средний, за второй хлястик крепится прищепка. И снизу все зацепляется э, на липучках зацепом. Пару раз даже ретрактор спас э, меня от потери фонаря. Ну и в общем мне было с ним удобно работать. Батарея 26650 это очень крутое решение для фонаря. Также есть очень прикольная функция у фонаря. Даже если у вас выйдет одна из батарей из строя или просто у вас не будет одной из батарей, фонарь вс все равно будет работать. На одной батарее ну просто по времени поменьше на одном заряде э, у нас было несколько выездов это три бани э, и выездов 10-15 по мелочи пригорание задымление с ну, ничего серьезного батареи так и не сели на пожаре 6 часов э, при минус 25 не отключал диод рабочей зоны весь пожар и периодически включал, когда было нужно, это центральный свет. Батареи также не сели. Заряжаются, конечно, эти аккумуляторы очень долго, но их хватает, соответственно, тоже надолго. Вес фонаря может кому-то покажется тяжелый, но я его не замечал, этого веса. Это уже от каждого лично зависит, кому. Кому как. Что охота сказать по поводу пробивания дыма центральным лучом. Побывал на разных пожарах и понял, что все зависит от того, что горит и какая структура дыма. Но хочу сказать одно, фонарь пробивает дым и делает это довольно хорошо от 50 сантиметров до 2-2,5 метров. Везде по-разному. Но самый главный плюс, то что руки свободны и есть возможность работать со стволом, искать пострадавших, а это очень важный плюс фонаря. Также пообщавшись э, с коллегами и посмотрев в интернете, есть возможность наклеить желтую пленку на фонарь. Говорят, будет лучше пробивать дым. Посмотрим, что из этого получится. Следите за этим в инстаграм. Там я об этом расскажу. В общем, подытожим. У всего есть свои плюсы и минусы. Но здесь однозначно плюсы перевешивают минусы. Спасибо производителю Сила Света МЧС за то, что делают такие классные вещи для пожарных. А если меня смотрят девушки или жены пожарных, это будет очень крутой подарок вашим мужьям или молодым людям. Напишите, каким фонарем пользуетесь вы и интересно хотели бы вы такой фонарь. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Пока!